Здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас в гостях наш соратник друг Вячеслав Морозов с которым мы дружим уже много лет и он проводит испытания по различным нашим технологиям которые мы называем пространственное программирование пассивных антенн вот одна из них здесь у вас перед глазами Вячеслав, мы сегодня поговорим о такой проблеме, как фитофтора на растениях. Этот сезон ты проводил первые испытания исследования. Вот данной антенны, которая называется фитотроник. Скажи, пожалуйста, где ты ее использовал? Ну, добрый день, уважаемые садоводы и огородники. Хочу немножко рассказать вам значит, о данном приборе. Я, как и многие из вас, столкнулся с этой проблемой. И, в частности, 10 лет назад значит, у меня в конце июня весь урожай помидоров на участке погиб за одну ночь. так сказать, Сильная роса была, ну и фитофтора поработала. Вот. С этих э, пор, значит, э, ежегодно мы обрабатывали помидоры э, минимум три раза химией. Это психом, ну и другие там э, значит, химические препараты применяли. Э, ми... Яды, то есть? Да, яды. Как минимум три раза обрабатывали. То есть с конца июня, там через 10 дней. Значит, ну, результат был, да, то, что фитовторы не было, но тем не менее, она уже когда помидоры лежали, значит, были убраны. Там все равно признаки ее попадались и приходилось уже сорванные. Значит, выбрасывать. В этом году в мае месяце мне значит на тест-драйв э, вот... Вот э, антенна. Да. Значит, ну вот в конце мая мне, значит, Fitatronic был рекомендован провести эксперимент. Я его получил и с конца мая начал Значит, его использовать у себя на участке Каким для, для борьбы с фитофторой. Так, Каким образом? Да, значит, что ты делал вот с этой атены, как ты ее, значит, методика использования? Значит, приобрел 20-литровое пластиковое ведро. 20-литровое. 20-литровое. Да. Объясню почему 20, а не 10-литровые в дальнейшем. Значит, и заполняю его водой. Ну, практически вода простая из, простая, из, из водопровода. Из водопровода да, любая вода. Хорошая вода, ну угу. неважно. Вот. Ее оставляю в огороде на открытом месте значит, угу. и в середину по центру ведра опускаю. Вот это он, да, дан, данный прибор. Угу. Вот. И, значит, не менее 24 часов вода должна настаиваться. То есть вот, антенну опустил в 20 литров, и она сутки у тебя сутки. готовится. ее в начале помидоры рассаду в теплицу в начале мая так, так как он мне достался получил я его в конце мая то есть с эти ну, какие росточки были вот такие да, поменьше да, вот такие ну, нет, -то как торт уже достаточно были, большие да, то есть большие. вы с этого времени начали ты их обрабатывали да? там шли к цветению уже угу. в этот не цвели, правда, но уже подходили к этому. Uh -huh. Они достаточно были не менее полуметра. Uh -huh. в этот. И с этого периода два раза в неделю, но ну, у меня так получается, что я приезжаю на выходные, но здесь uh -huh. еще в среду приезжал. У меня находится, кстати, уточню, что значит мой садовый участок находится в селе Небылое Владимирской области угу. в Польский район так. село Небылое почва но ну, она сейчас на дачном участке она так скажем неплохая. то есть там у нас суглинок это, в основном угу. вот но верхний слой как бы благородный да сейчас уже, уже да там гумусовский да с, сейчас я сидераты высаживаю угу. после каждой там уборки лук чеснока угу. вот сажаю значит горчицу и она у меня как бы растет значит по горчице очень рекомендую это использовать применять потому что вот убрав чеснок это самый первые да и посадив сразу же это где-то в начале августа она достаточно мощно вырастает в сентябре горчица, горчица. Угу. вот после горчицы земля шикарная просто, просто шикарно. уважаемые да, друзья рекомендуем это. всем Сажать общем, горчицу да. как сидират, который а, облагораживает и насыщает почву микроэлементами. Да, там червячков да? появляется. появляются. В изобилии. Она вот. живая стала. Она живая. Но подкармливать в Борозке всю... Mm -hmm. Траву, которую собираете, солому, все туда. Я даже отходы, ну, жена ругается иногда, красота mm -hmm. нарушается. но yeah. Вот, вот, yeah. Вот, вот, в в Кормить надо, поэтому все туда. Теперь да. вернемся ближе к теме к нашей. Значит, берем, вот берем, взяли 20-литровый. 20 заполнив его водой на 24 его, часа э, Фитоатроник его да. значит в ведро минимум 24 часа э, настаиваем да. и два раза в неделю я это делал во э, второй половине дня значит опрыскивал э, чем э, Да, ну, если насос долго, такие да, распыляющие оно, они с такими же клерчиками, набираешь в него воду и он такой, да, да, такой да, облако на полтора литра значит и, ага. ходил помидорки ну, это более трудоемко. Я Два раза в неделю с мая месяца. С конца мая. Два раза в неделю обработка помидор Помидоров. да. значит, но я договорю, что я остановился на более простом инструменте веник называется. веником. то есть, то есть берешь, беру, да, макаешь. макаешь и и веничком это, как э, это опрыскиваю не только помидоры, но и землю и э, в этот стены все. это у тебя все в теплице находится. это все в теплице, то есть это не на открытом. у меня есть, значит, я с этот снимал не, ну там скромненько так фотографии пришлю uh -huh. вот. но ну, и обрабатывал то есть землю сами растения и стенки и соответственно всю поверхность парника ну брызгал не, не жалел и где ходил тропочку думаю чтобы uh -huh. в этот информации которые водой делились то есть мы говорим здесь о информационном переносе на воду той информации, которая заложена в данную антенну. То есть заложен, в данную антенну заложена информация по поддержанию иммунитета, так скажем, растения, для того, чтобы оно не было поражено фитовторой. Теперь говори результативную часть сравнительный анализ ну первичный, у нас первый сезон только, и mm -hmm. что у соседей было, что у тебя стало. Итог yeah. такой, что на конец августа пораженных растений фитофторы не было. А у соседей? Значит, oh, yeah. могу ошибаться, по-моему, у них в августе месяце, в начале августа фитофтора поработала и они как бы не успели насладиться полностью урожаем. Ну, то есть зеленый собрали, а уже фитовтор ну, да, в конце да, августа ну, повредил. Да. А то, что в открытом грунте, да. Так. Это помня. То есть, еще раз, на конец августа растения не были поражены фитовторой. Так. Село не было и Владимирское юрифорский район, Владимирская область. Вот такие помидоры. Сегодня 3 августа. Вот такие помидоры. Теплицы у нас. Не сказать, что уж огромный урожай, но есть. Чувствует себя бодренько. Спасибо. Спасибо им. Далее. Значит, это на август месяц. Конец августа. Конец августа, Сентябрь. да. Сентябрь. В начале сентября, значит... Ну... В парнике, в теплице, значит, помидоры были несколько сортов посажены, и были высокорослые, и получилось, очень выросли большие, там больше двух метров, даже больше они, и был участок очень загущен. И, видимо, до дотудово некачественно распылял, значит, нашел ну, не больше в сентябре за сентябрь месяц но ну, несколько штук помидор пораженных фитовторой угу. вот. я это отношу на то что именно информация не дошла ну, до... то есть не дошло туда да, опрыскивание да, в да, этой да, места да, она да, была загущена да, так но ну более... это процентов сколько 10-20 да, ну 5, 5, 5 э, плодов всего 5 плодов, плодов из 40 ведер помидоров 30, насколько 30, 30 ведер помидоров, помидоров которые это... собрал Вячеслав да. на своем участке, из них пять плодов были поражены. Да. Как бы я результат получил, эффект увидел, что это все работает. Самое главное... Э -э Химии никакой не применялось. Это самое главное. Да. То есть и урожай фактически мы сохранили. Даже пол ведра, треть ведра я выкинул с последнего, который собрал. Вот из 30 ведер, смотрите, какой процент. Это же ну мизер. Это Уважаемые друзья, вот данный фитотроник, мы его так назвали, эту антенну, помогая, поможет вам освободиться в смысле вот первые, первые испытания и эксперименты, которые провели в этом сезоне позволили практически сохранить полностью урожай и не позволили фитофторе уничтожить помидорчики. Мы получили дополнительные материалы по фитотронику. Сергей Иванович Клюев в Владимирской области, в Суздальском районе, в деревне цибеева Фу. также проводил обработку и помидоров, и картофеля водичкой, которая была обработана фитотроником. В итоге получил очень хороший результат. Я его сейчас зачту. Уборка теплиц делали 15 сентября. Все плоды собрали, уложили в деревянные ящики. Это около 30-35 килограммов. Поместили в дом, на полу кухни. Состояние нормальное. Плоды дозревают, мы их кушаем. Следов поражения не наблюдаем. В ящиках сохранились до 12 октября. Просто они закончились, просто они их съели. Ничего не выбросили. Оставались здоровыми и бурыми красными. Фитовторы за весь срок выращивания в теплице не наблюдали. Причем погода была очень скверной. Холодно и частые дожди далее на картофеле в этом сезоне поражений не было вплоть до 15 августа далее ботву скосил убрали картофель в конце августа картофель уродился крупный на кусте 15 10-15 клубней но много поражено мокрой гнилью некоторые крупные клубни по размеру с белый батон но и с пустотой в центре но фитовтора не было благодарю вас удачи вам применяйте фитотроник для того, чтобы не было у вас фитофторы, и помидоры, и картофель сохранялся на весь сезон хранения. Благодарю.